Привет всем! То, что пойдет дальше, это в своем роде исследование интересное. А то многие думают, что они хорошо понимают, как функционирует их государство. Нет, мы многого не понимаем. Во-вторых, это философия, потому что мы задаем вопросы, которые, оказывается, никто за всю жизнь не задавал. Как философ-любитель я воспринимаю это как комплимент. А в-третьих, это моя заявка на участие в конкурсе Иогана по трэшу. Наша повседневная реальность, конечно, иногда круче всякого трэша, который можно выдумать. И главное, выдумывать ничего не нужно. Нужно просто задать правильный вопрос, который, как вы знаете, содержит большую часть ответа. Всегда. Отдельное спасибо госслужащим, которые приняли участие в этом проекте. У меня нет к ним никаких претензий. Мне помогли настолько, насколько могли помочь. Так что тут без вопросов. С моей стороны скажу, что никакого троллинга здесь не было. Я взял свой паспорт, взял деньги на государственную пошлину, и пошел в одно всем хорошо известное государственное учреждение, чтобы получить довольно простую, как мне казалось, информацию, справку. А вот что из этого вышло, слушайте дальше. И мотайте на ус, конечно, особенно молодежь. И надеюсь, за интересную информацию простите мне качество записи. По понятным причинам она оставляет желать лучшего. Приятного прослушивания. Расскажите, ну, не знаю, к вам вопрос или нет, а справочку о семейном положении можно получить? У нас таких справочек не бывает о семейном положении. Мы выдаем конкретно документы по вторникам о разводе, о браке. Нет, а если мне нужно, например, ну там состою в браке, не состою, не знаю, количество детей. Вы, в принципе, в браке состоите? Нет. Никогда не состояли. Состоял. Состояли. Вам нужна справка за какой-то период, вот с момента расторжения брака по настоящему. Mm -hmm. Ну, как минимум в, на данный период положение. В Москве. Да. Тогда вам нужно обратиться в архивный информационный отдел. Это территориальный дворец бракосочетания номер один. Малый харитонийский переулок, до 10. Только там такую справку вам могут, дать <связать> когда ваше не состояние. А про более экзотические справки не знаю, можно с кем-то проконсультироваться? Что вы не... Например, перечень прошлых историй гражданских состояний. Сколько браков а было? Общего такого документа не было. Я знаю, что нет а стандартного конкретного замок, там или ну, как браки выдаётся конкретный документ. То есть, получать его можно в день обращения в том ЗАГСе, где был зарегистрирован брак или развод, что вам зависит от того, что нужно. Mm, то есть, грубо говоря, историю получить нельзя вообще? Нет, как бы вот общий сводный, такого не бывает. То есть, вы предоставляете о каждом конкретном браке документы о разводе, документы, если брак расторгнут, справка о браке, свидетельство и так далее. И вот с этим документов складывается история. А если вопрос по-другому поставить, если человек, если я хочу, чтобы мне человек доказал, что он никогда пройти не состоял, как он это может сделать? А, ну, по месту прописки берется справка. Если вот, например, человек родился в Москве, да, и всю жизнь прожил в Москве, и ни разу не был ученый. Вообще говоря, не факт, что родился в Москве, нет, скорее нет. Вот это так. А так, конечно, это очень проблематично. Здесь уже чисто доверие. Хорошо. А, если человек там 10 лет прожил, тем более вот, у нас государство да, такое огромное, и СНГ, и то еще, сложно сказать. Как ты... единые базы, база, чтобы вот все это, ответственность человека перед законом, потому что в любой момент, если там происходит какое-то наиженство или что-то, всегда можно к суду признать брак недействительным и так далее. Хорошо, а более практичный вопрос. Если мне нужно показать, сколько у меня всего детей? Официально. Сколько у вас детей, но вы как отец, вы же не лишены родительских прав? Ну, вообще говоря, я знаю, что э, признают отцами по суду заочно, это я точно знаю, потому что сталкивался. Нет, но вы же в как бы курсе, не знаю, такой, такой ситуации или просто у вас дети есть, отцом детей каких-то но... счастливых? Смотрите, как бы я знаю те, у кого я вписан. Да. Могу я узнать, у кого я еще могу вписать, но я об этом не знаю. Или, или, или, ну, хорошо, по-другому. Более прикладной вариант. Девушка хочет выйти за меня замуж. Говорит, что детей у нее нет. Как она может это мне доказать? Честно сказать, я вот не уже по жизни с такой ситуацией, как она может это доказать. Ну, то есть я, я думал, что можно взять некую справку в каком-то центральном отделе ЗАГС, где будет сказано, что там дети, которые были зарегистрированы на человека... Подождите руководителя в каком-то... Я почему она, и хотел... Она, она живет в Москве, она всю жизнь прожила в Москве. Нет, нет, нет. Не Нет, ну, тогда такой страхи просто физически быть не может, ну представьте себе. Но ребенок, по законодательству просто, человека при рождении ребенка регистрируют либо по месту прописки родителей, либо по месту рождения ребенка. Вот если, например, мама родила ребенка в рязанской области, она его могла там зарегистрировать. Ну, я понимаю, нет, вопрос не об этом. А потом приехать и жить в Москве. И если мне нужно это кому-то доказать, если кто-то мне должен доказать, как это доказать через ЗАГС. Ну, знаете, я сейчас уточню, как-то как у меня в супючке. Мне кажется, невозможно это доказать. Сейчас Одна очень ради могут признать? Писать. Да, у меня есть знакомые, которого признали заводчик. И писали даже его без, его и без его. Без его Без его присутствия. Все это По суду. А, и, и. На основании съесть казаль. Он был знаком. Нет, нет. Не, не. Он об этом узнал, когда к нему приступы пришли поудали. Ну, это не в Москве, правда. Это нижний много что ли что-то такое ну, в общем но ну, факт да а, то есть это я лично знаю человека ну а он может же тоже обсудить, как это, как это? А, не во-первых может он может по суду да отсудить но ему а, алименты за то время пока он был вписан никак не отменят никогда со всеми процентами, со всеми долгами там совсем когда надо не добьешься а тут пожалуйста чуть было да Именно так. Не, простой вопрос, как мне доказать, что у меня нет, там нет детей, или, например, что я говорю, что у меня один? А сколько их на самом деле? А сколько их? И кто в этом не знает, поэтому музак сюда на это. Я не могу сам на себя справку взять, что у меня там есть вот дети такого-то года рождения. Ну, которые, да, да они практически да, Свидетельство, не списаны, то, конечно, справки они дать могут. Но опять же. Но у них, я не знаю, есть ли общая какая-то система. Он говорят, что, да? говорят, что по Москве есть, а по стране нет. В то же время отсылают в другой ЗАД, там, где человек регистрировал, если у них общая какая-то база. Нет, там, я так понял, отсылают. Вот мне сейчас дали адрес, это архив. Какой-то центральный архив. Не существует такого Юридический зараз не имеет права существует, на которого человек обращается. Ну, давайте поищем, если дети. Не Нет, я могу понять, что это запрещено про чужих детей, но не очень понятно про своих. То есть и, я на своих-то я могу взять? Своих вы можете, естественно. Я могу взять ваш паспорт и по попасть, посмотреть, вот, если вы в Москве детей регистрировали, я увижу всех ваших детей. Это ваш конкретно, ваши дети. Да, у меня есть дети. Будьте добры, вот я бы хотел. На Мне вы такая можете... справка сейчас была бы а интересна. Бы Нет, ну я понимаю, что ей придется самой идти. Но я хочу для начала про себя. Я могу такую справку получить? получить справку раз вам говорю. Вот я, например, загляну в базу и вижу, что детей у вас нет. Ну, а как Выдать мне получить правду, эти данные? что детей у вас нет, я не смогу, потому что она будет неправильная. Может быть, я еще раз говорю, у вас есть дети в Петербурге или у вас есть дети в Мурманске. Ну, ну окей, я, например, х -х -х хотя думаю. бы по Москве, то есть в этот список... Не существует такой формы. Не, ну, вы сказали, что список Пражение получить можно. детей такого документа не существует. Только за период какой-то временной обраки, что вот да, человек с такого-то по такой-то момент в браке не состоит, вот по Москве на, на данное время. Вот такую справочку вы в архивно-информационном о своем гражданском состоянии касательно брака можете получить. Что касается детей, такого документа не существует. ЗАГС выдает конкретно Есть ребенок, получите документ. Ну окей, вы сказали, что у вас данные есть, в принципе, что вы их видите. Ну, с определенного года, да, по Москве, я могу... Вы эту увидеть. выписку можете в каком-то бумажном виде, детей. да? Выдать бумагу я не могу, нет такой формы бумаги, понимаете? Я что-то не понимаю. Данные есть, выдать не можем. Как Если есть данные, что есть ребенок, о ребенке конкретном, выдать вам повторные документы о рождении вашего ребенка можем, а о том, что нет, детей не можем, нет такой формы ну, Нет, меня бы устроил просто список всех детей по годам рождения. Нет такой на меня. меня. Я еще раз говорю, такой формы документа список детей, нет. Окей, раз есть данные, значит, как-то их получить можно? Что, их че, только через суд получать, что ли? о рождении детей у вас есть? Ну, я, я говорю, я, я знаю точно прецедент, что человек стал отцом заочно. Он не знал об этом. Не знал до момента, пока к нему приставы прилились. наверное, признал его да. отцом. по решению суда. Вопрос, тоже, как делали, я могу узнать, суда? что... То, ну нет понятно что не просто так там на основании сельских показаний ага. вопрос как я могу получить список этот то на мне есть дети висят которых я могу просто не знать грубо говоря как это мама ну вопрос не то как бы уверен я не уверен вот человек тоже был уверен что на нем никто не висит а оказался на нем висит Извините, с долгом я вам просто ну, как бы, чтобы наш разговор не был пустым вопрос следующий. У меня есть реальный как бы случай с моим, так сказать, знакомым. Он узнал, вот как к нему приставы пришли, что его признали заочно по суду отцом ребенка. Он об этом не знал там, по-моему, ну что-то типа двух лет там с соответствующими долгами и так далее. вопрос следующий. Я логично подумал, что. Из ко мне пришли. Да. Вы с сотрудником там да. консультирулись по вопросу справки. Так, понятно. Да. Дальше. Вопрос следующий возник. Логично, могу я получить некую справку, выписку, где будут перечислены все дети, которые на мне зарегистрированы? На вас? Да. То есть, может такое быть, что я о них не знаю, вы а не скажите, вот этот знакомый, он женщину-то знал? Да, он с ней был знаком. Он знал, что у нее ребенок от него? Нет. Насколько он я не знаю, сообщил. нет. Они были лично знакомы, да. Ну, вы понимаете, что люди знакомы ну, со многими Он потом нет. подал заявление на экспертизу, как-то она как доказывала, а, он, в суде. Он читал нет, потом это он, решение? Он доказал, про него доказали заочно, он потом отспаривал, чем кончился, я не знаю, но это дело даже не в этом. Дело сам факт, что даже если он отспорит, а так понимаю, он сам до конца, может быть, не уверен, да, то есть пока экспертиза не пройдет, не, не узнает. Пока он не докажет, он является по закону, несет все обязанности. Соответственно, она... Соответственно, с него, например, да, доказало, долг... что он отец, да. Да, с него, например, был по алиментам, не снимут, даже если докажут, что это было неправда. Нет, ну почему снимут? Ну Нет. Другим, другим иском, что не должны были начислять. Нет, не снимут. Это, это, это уже проверенный факт. Это точно абсолютно. То есть, пока он числился, до, до момента, пока его имя стоит в свидетельстве рождения... Я нужно доказать, что на момент вынесения данного решения он не был отцом. Еще бы хорошо, что ей заведомо это было известно. Это, это невозможно будет. Как, как доказать, что заведомо известно? Но, но суть не в этом. Мой вопрос не об этом. Это как бы их личные дела. Там, ну, вопрос в том, могу У я получить много список... Детей. Вы как думаете? Я знаю об одном, да, который я лично регистрировал. Нет, я с ним живу, я как бы знаю, что он на мне. Вопрос другой. В его родили? Да. Вот все дети, которые разделились у вашей жены на момент брака, это будет по вам? Нет, это я знаю, это как бы самоочевидно по закону, но тем не менее список детей я могу получить. Нет. Другой вопрос, это, в принципе, тот же самый вопрос, но перефразированный. сейчас у меня, предположим, есть девушка, которая хочет со временем выйти замуж. Я задаю вопрос. У тебя дети были? Она говорит, не было. Как она может заять справку, что детей не было? У гинеколога. Не рожал. Но У но нас это... на данный момент семейный кодекс нам говорит, что вы только можете ознакомиться с состоянием друг друга о здоровье и все. О том, что не, нет, я не собираюсь брать за нее эту справку. Нет, но я имею в виду, что а, законодатель нам говорит только о состоянии здоровья. Вот это реально вы имеете право. То есть вы можете с ней пойти вместе. В некоторых странах это обязательно вообще даже условия для брака. Пошел и получил только обязательно эту справку. Вы можете пойти с ней к врачу решить этот вопрос, рожала она или не рожала, врач ее осмотрит? Нет, медицинский аспект, он, он конечно, интересен, но он, он решается другими способами, для этого не нужно ну, в ЗАГС эти состояния смотреть. Mm -hmm. Странно, мне, брак, также консультируем по медикам и генетическим вопросам. Нет, только что сотрудник просто в архиве сказал, что поскольку база, по крайней мере, по Москве база есть, то там видны дети, которые числятся. Нет, значит, в нашем законодательстве нет такого понятия. Я хочу такую информацию. В нашем законодательстве есть понятие регистрация акта гражданского состояния. Акт состоялся, ребенок родился, люди пришли и у нас зарегистрированы. Дальше. Если э, требуется информация, получить новый документ, утерянное еще что-то, люди приходят и говорят, год, в таком-то году я родил такого-то ребенка, дайте мне по нему документ. Это как бы все уже об информации, и так знаю. Да. А Предоставление информации «хочу проверить» законодательство на данный момент не предусмотрено. Поиск записи производится. Вы называете, кто родился и в каком году. Мы ищем эту запись. Я так понимаю, задавать вопрос, была ли, там, был ли я в браке, история браков тоже бесполезна, да? ли я в браке, но вы говорите, я был в браке, вот найдите мне за какой то год. Нет, вопрос по-другому стоит. Скажем, я хочу показать человеку, в скольких браках я был, У -у -у. и что они на данный момент брака нет. То есть, начало, конец, в в справка. И все. Я понимаю, но некий государственный документ, где была Нет, бы там начало-конец. Начало Все документы установлены Министерством юстиции, виды их. Есть только справка о браке, только свидетельство о браке, свидетельство о разводе. Есть только свидетельство о рождении. По актам то есть, если вы хотите начало и конец, вот что в одном документе у этого гражданина 5 браков и 4 развода, последний не расторгнут, такого документа не существует. Чтобы показать все ваши браки, вы берете все документы о браке, 4 справки и одно свидетельство, и все документы о разводе, 4 свидетельства о разводе. И так вы показываете. На данный момент государство таким образом работает. А хотя бы я могу взять не сегодня, вот на данный момент, что я ни в браке не состою. Это свидетельство о разводе. Если у вас был брак, hmm. это свидетельство. Но мне, у меня, например, может быть, у меня же его никто не заберет, оно у меня останется навсегда, а? да? Значит, у меня может быть заключен другой брак, например, в другом городе, в Нижнем Новгороде. Конечно. Соответственно, свидетельство о разводе у меня есть, но у меня есть уже средство о браке. Конечно. И чем, и, и чем это доказывает? Вы же законопослушности, граждане. Вы приходите и говорите, я составил брак. Вопрос в не о, о законопослушности, а вопрос, как я могу доказать человеку, и этот человек может доказать нет. Браке и это про заведомо известный факт. Я вам привел пример с отцом, который не знал о факте, например. Не это во-первых. Во-вторых, человек какого. может скрыть. Вот бан скрыть банальный вопрос. Никак. Не женитесь. Вот, вот женщина заявляет, что у меня детей нет. Ну, не заявляет. Но. Не но. Как она что? может это доказать, что детей нет? А кому Я она, на самом она деле... должна доказывать по нашему законодательству это? Подсказать никому, но Все. она хочет доказать мне. Зачем? чтобы я чтобы я был убежден, что да, детей нет, зачем? что не живет какой нибудь ребенок, тетки и там далекие ну как зачем быть? потому что меня это касается, семейная если я буду за нее, вас сейчас это не касается, пока вы не женаты на ней, никак это не касается. Юридически. ну хорошо, ее касается, я же не собираюсь за нее эту справку брать, я говорю, она готова прийти понимаю. сама и написать заявление я соответствующее, понимаю, я, там прошу выдать мне, не предусматривала такие вопросы. Семейное право основано, в первую очередь, на межличностных, нематериальных отношениях людей, когда вы друг другу говорите правду. Нет, если слов, вы подозреваете, что слово, она не говорит вам правду, не женитесь на ней. Тогда слово «право» здесь неуместно. Это уже на, на уровне, так сказать, Поэтому, он сказал, я сказал. Вот, Потому что он вообще регистрировать брак, то непонятно. Вот, право только когда вот вы уже решили, вы договорились и решили зарегистрировать брак, вот тогда подключается норма права. До этого, момента, до этого момента никаких норм не существует, кроме вашего общения. Но есть же про понятие договора в гражданском праве. Когда просто люди разговаривают и договариваются, это потом уже нормы прописываются в законодательстве. Есть нормы морали. Нет, по но нормы морали в договоре не прописываются. Как, естественно. Как, как человек может доказать мне или я доказать ему, что... Вот я например заявляю, у меня ребенок один. Я знаю, он у меня один, он живет со мной. Как я могу показать, что их не два? У меня нет mm -hmm. еще первого брака, который я за умолчал. У меня живет какой-нибудь там еще первый сын. Э, в семейном это не предусмотрено. Но предусмотрено, я так понимаю, тем же самым гражданским кодексом, когда есть порядок вашего договора. Вы Вы идете к нотариусу, пишете заявление. У меня всего один ребенок, дорогая, ставлю тебе об этом в известности. Нотариус свидетельствует вашу подпись. И если вдруг у вас несколько детей, она предъявляет к вам уже иск, вы обманули ее. Я не изучала гражданское настолько хорошо, чтобы вам сейчас.. но ну, там, думаю, есть нормы такие. И что Кстати, тогда я будет? Какие санкции? К вам? Да никакие могут быть санкции. Он написал на талиссе. Ну, вам какая не разница, не есть у нее дети или нет. Вот вы понимаете, что санкций никаких не будет. Любая справка, которую вы хотите, она незаконна. И чтобы она вам не принесла и ни написала, последствий юридических это никаких не порождает. Ну, как юридически, мне нужно, например, я хочу удостовериться, я хочу знать, и да. хочу, чтобы она удостоверилась. Да. Вот она представляет, у меня ноль, я заявляю, у меня один. Да. Как и мы, что как дальше? мы друг другу, вот, можем доказать? Никак, словами Например, этот ребенок является наследником, если он есть? Конечно, да? Значит, значит, не влияет. Ну и что? Ну, как что? Значит, она, ну как, к тому, что это важная информация, потому что человек неплохо было бы ее как-то знать. Еще раз, вам говорю, семейное право, оно вот минимально. Вы сейчас должны с ней договориться об этом. Это, это, если это, вы это не ей право. Верите, это, не женитесь. Это, это не вопрос права тогда. Завещание это... напишите, тогда даже ваша жена ничего не унаследует. Если только не доживет, да... Э, Но, это... Ну, вы уже поняли, вопрос не про завещание, вопрос про то... Нет, ваше желание просто хочу знать, оно понятно. Но никак, кроме получить от нее эту информацию, вы не сможете. Юридически, юридически можно искать такую информацию, но гражданину она не предоставляется. Вот вас, когда будут э, по суду искать, те же судебные приставы, они вас найдут. Отлично. А гражданин вас не найдет. Такая информация, она предоставляется только суду, органам следствия и и прокуратуре. Все. Гражданин не имеет права, даже если она сама хочет вам что-то принести, нашим законам это не установлено. Такой справки не существует. И тут два варианта. Вам остается ей поверить или отказаться от женивы. Вы не сможете себя подстраховать юридически. Вот вы встречали человека, поступали с ним в отношения. Вас никто не страхует от того, что вот к вам не врут. Только я, как должностное лицо, вот вам, у меня в законе прописано, как я общаюсь с вами, при какую информацию предоставляю. встретимся мы с вами на улице и будем разговаривать о погоде, а еще о чем-то, Ничем наши отношения с вами не урегулировали. Это, наверное, уже просто, на вопросы, наверное, в общем, к телу уже не относится, но все-таки а чем это объяснимо? Информация есть, но мы ее не дадим. Это как напоминает вот про Печкина, там, типа, как там, вы знаете эту да, сцену. <сасыпь> У меня, говорит, посылка есть, но я вам ее не отдам. Да. Ну не положено. Нет, нет, то, что не положено, я понимаю, как, какой в этом когда закон смысл? Изменится, когда закон изменится, мы будем работать по-другому. Сейчас только так. Нет, понимаешь, не что это не вы придумали. Да? Это я понимаю. Естественно, Такая справка, которую вы хотите, она не предусмотрена. Вы понимаете, у нас в Семейном кодексе есть статья, что новомрачные имеют право знать о здоровье друг друга. Никто обычно этим не пользуется. Очень зря, очень зря. Впишут в закон новые какие-то аспекты, пожалуйста. Справка, понимаете, можно пойти какой-нибудь инвитро, сдать пакет анализов, и вот вам, то есть обменялись, я ей справку, она мне а справка, все, вопрос закрыли. С ВИЧ, инфекциями вступают в брак, а потом не знают, сколько Нет, ну просто уца. здесь вопрос не менее важный, но, но справку про него получить но, нельзя. Но на государственном уровне, пока еще, не, вот вы за мои 20 лет впервые такой вопрос задаете, Потому Честно что, говоря, я впервые за 40 посадки. лет столкнулся с человеком, которого заочно признали отцом. И меня да это мягко. распространено, ну что вы, посмертно можно признать отцом, ну что вы. Ну, посмертно как-то еще понятно, не хотя понятно, тоже, тоже не трудно. То, не другое. Непонятно другое, работа судебной системы, что ему повестки не пришли, вот это непонятно. Это вопрос. Судебная система должна подставить его известность. Ну, это понятно, он зарегистрирован по одному адресу, жил по другому. Это все, все, очень просто. А вот не надо вот этого делать. У нас же прописка, вот у все ж не Человек поехал все... на длительную командировку, или он прописан у родителей, там не знаю, или еще у кого-нибудь там где-то родственников, там квартиру разменяли, что-то куда-то не дошло, но не нашли его, ну не нашли, и не вызвали. Изначально воспитывать, мне кажется, мужчин надо, чтобы они понимали, что mm -hmm. дети у тебя могут быть. Отличный вопрос. Это, это я могу перефразировать его по-другому. Вот моему сейчас сыну 17 с лишним уже да. лет. А у него, ну как бы, он, он близко к тому, что он может ну, примерно то же самое 18, начать делать. Все, жениться уже можешь, все. Ну, в принципе, он мог в 16. Вопрос не в этом. Вопрос в том, вот э, отвечает он девушку. Девушка ему говорит, я. Она говорит два факта. Говорит, я замужем не была официально. А заболеваний у меня никаких нет, серьезных, и детей у меня нет заболевание он может проверить легко. Это идется вот в клинику и сдается два анализа. А вот эти два факта, была я замужем, нет. И если у меня дети... Они чем ему угрожают? При вступлении в брак это не условие брака. Ну как чем угрожают? он угу. скрывается после. Потом... Ну, если у нее дети, Малышу. Она говорит, он будет жить с нами теперь. Он будет жить Но ну, Это, мягко говоря, свой влияет. Свой свой свой. Потому что, знаешь, разводится. А свой ребенок куда? Который уже появился. Что... Он себе как он его возьмет? Ну, И слушайте. Сумма, это я сам знаю. Он... Со мной живет сын, не рассказывает. Мне как, как сыновья остаются. С... Тяжело. Тяжело. Да. Это не каждый есть, повторит. Через здесь, возможно, все перевернется. И только с отцами будут оставлять. Потом, ну подождите. Судебное производство на доказывание факторов. Он доказывает, что это лживая женщина. Хорошо, а будет ребенок жить с Где она заявляла официально. Это... Если там справку предъявила, можно было сказать, что справка поддельная. Ну справки-то не было никакой справки. У пусть возьмут заявление от нее. Сделанное у нотариуса Я, конечно, спрошу юриста, <свят> <свят> заявление <свят> у меня а там детей нет, браке, действующего брака нет и так далее. Ну и, и что это с этим потом делать? Я думаю, что бесполезно будет совершенно. Ну, как бесполезно. Это заявление, которое вот факт лжи, подтверждающий, что же человек вам сказал, что у него это у всех. И, и что на этом основании с ним ребенка оставит. Он и правильнее не было бы не вступать в брак а при этом, проблема, а не потом еще его быть расторгать. Один ребенок. Вы понимаете, в чем дело? Ну, проблема очень серьезная. Ну, Извините. Приемный ребенок это большая это проблема. Сложно, это да, я вам как приемный сложно. ребенок да. говорю. Это воспитывать очень сложно. своего ты не знаешь, как, а чужих-то вообще непонятно. Когда и гены не те, и вообще непонятно, что у него в голове. Но тут, понимаете, в чем дело? Но никто от этого, как бы, ну, вот только на человеческом доверии, только вот. Я просто я как бы я, я работаю в IT. Я знаю, что есть такая как база данных. Все, что мы делаем, все в электронном виде. Мне так логично кажется, что, ну, раз люди зарегистрируют все перемены в гражданном состоянии, значит, где-то есть трек просто сохраняется. Значит, логично, один-единственный запрос к базе должно вывестись там рождение и дальше все перечень всех актов. Вот сейчас висит, вообще не работает. Вводится список, да, значит, там, брак вступил, Ростов вступил, растол, вступил, причем даже с причиной, почему Ростов, то есть, там, почему желанию, там, да, или там, такого. по смерти, допустим, там, ду -ду -ду -ду -ду. все. А рождение, рождение, рождение детей. Причина убрана, нет, в законе, в актове записи не пишется. 30 лет назад писалась причина, сейчас не пишется вообще. Ну, я имею в виду, что, допустим, там, брак был, но он прекратился из-за смерти одного из супругов, например, а не из-за того, что развод был, ну, хотя бы это. И уж точно рождение детей. Я думаю, что я могу получить справку, где мои дети перечислены там. Не осуществляется такой полос. Ну, в общем, интересно. Так сказать, Не все о нашем детям рассказывают, но ну, общество знает. так сказать. А обращение в архив, оно ничем не поможет, если вот, мы назвали адрес какой-то там. Архив информационный? Они знаете, что делают? А, значит, еще даже 10 лет назад не было такой возможности, когда гражданин хочет вступить в брак за пределами Российской Федерации, ему нужно там подтвердить, что он не состоит в браке. В России. И бились со страшной силы, не могли ничего придумать, что же делать и как же быть. Нашим гражданам ей выдавалась такая странка. А еще, если мы с вами шагнем в историю нашу, были запрещены браки с иностранцами в СССР. Ну, я знаю, да. Вот. Поэтому, соответственно, законодатель не прописывал, как выдавать документы для заключения брака. И вот а ситуация-то изменилась, законодательство не меняется, а мы все шагнули вперед. И сейчас архивно-информационную выдают справки жителям, кто прописан в Москве, о том, что за... а граждане заявляют, в какой период. Такой то период что записи о браке не обдана насколько я знаю вот эта конкретная справка выдается по заявлению через консульство и запрашивает ее не гражданин а ее запрашивает консульство в иностранном государстве в она... нет если у нас в москве консульству мы не отвечаем тем более иностранному информацию о граждане ну она через мить через мит наверно пойдет там и так далее на странное ответ спасибо что 121, время меня потратили нет я, я догадывался что примерно так будет но я думал, что все-таки хоть что-то мне дадут, хотя бы, например, состоит в браке или нет. нет вам это. состоите вы в браке или нет, только если брак расторгнут у вас, и вам вы приносите свидетельство, и с этого момента, по сегодняшнее число, они вам найдут, и только если вы пишете причину для вступления в браке за границей. По-другому основанию не выдается этот документ. А про детей вообще ничего не выдается. Нет, я все могу понять про чужих детей, но то, что про своих нельзя получить, это выше моего понимания, честно. Ну как вы подразумеваете законодательство, что мы знаем о всех своих детях? Ну как, если, если можно признать заочно, значит уже не знает. Нет. Тогда было бы запрещено о, заочно подождите. признавать. Вот этот мужчина-то, он не отец этого ребенка. Это вопрос факультативный. Я не знаю, я же не доктор, я вот не проверял. это самое интересное. Нет, это, ну, это как раз неинтересно, потому что он может случиться и так, и так. обычно, значит, чтобы прийти, ну я же много решений читаю, чтобы прийти в решение суда, подать заявление, ты должен написать, что такой-то э, проживал со мной в такой-то период, после чего я забеременела и родился ребенок. Такой-то встречал меня из дома, вот фотография. Или такой-то сразу прекратил со мной отношения, Уехал к Мане, он знал, что у меня ребенок. А дальше либо генетическая экспертиза, что они по крови все-таки родственники, либо свидетельские показания, которые, друзья, говорят, слушайте, но ну он сидел с нами за столом, это был вот его ребенок, того, да. и он говорил. Нет, за столом нет, то, что они, он же, они расстались до родов, он не встречал за родом и не знал об да. этом вообще. А если эти заявили, что они, типа, да, он ходил, общался какое-то время, типа, ходил постоянно в гости, и есть совместные фотографии. появились совместные да. фотографии, типа, за столом вот сидит, семья там, ну, выпивают, и они сидят рядом, все. Прекрасно, дальше он подает иск. Я хочу сказать, что из этих фотографий, мне не видно, он слушай, реально является отцом ребенка или нет. считают, что они родили от Путина еще от кого-то. Именно так, да, тем да. более, что Путин пожимает руки, да, и можно было сфотографировать, да, сказать, что... Но факт тот, что Но да опровергнуть, то почему мужчина не, не ну, остановился? Во-первых, нелегко, потому что надо об этом сначала узнать. Он об этом узнался под зданием на там, два года, что ли. Во-вторых, нужно все это ну, теперь по суду оспорить. Надо... И в-третьих, да. все, что ему начислили за этот период, не устранимо ничем. Вот насколько уже объяснили, ничем не устранимо. Никогда. Ну, ну юридически, давайте рассуждать, даже логически, если человек не являлся отцом ребенка, и его… Он являлся, а, по закону являлся. То есть нет. он не будет являться с момента вступления решения суда. Нет. По интересует. понимаете, в чем дело? А это Николая, Николая, Николая, это основной момент. Вот Нет. это основной момент. Если это его ребенок, Нет. и он сидит такой и говорит, блин, действительно, это же вот как они меня нашли. Я так скрывался, но ребенок мой, мы с ней точно спали. А если он говорит, мы за столом посидели, обнялись, поцеловались и расстались, я знаю, что это не мой ребенок. Это другая история. Да. Если он с ней извините меня не спал, а она тоже знает, что он с ней не спал, тогда это странно. Понимаете, спал не означает отец ребенка. Это надо я понимаю. Вопрос нет, опять нет, о том, что то пока он числится по закону, числится в закон, вступивший в силу решения суда. Конечно, его, его вписали. Пока да. оно действует, пока оно не отменит, вот этот период, он является отцом. Со всеми вытекающими если обязанностями он не докажет, ну, вот я вам говорю, Если он докажет, что она знала, что это не он... Ну Это сами понимаете, как то доказать. Если в ЗАГСе, вот нельзя правку получить, как тогда доказать? Ну, как, понимаете, ну, ну, ну, в чем дело? Она знала, ну, она знала, а, а, а три ее родственника, он говорит, с ней да, не он общался. все знал. Вот вы познакомились с девушкой, вы с ней общаетесь. А дальше, значит, э -э почему-то вы перестали общаться, почему? Ну, почему люди знакомятся, ну, вот и потом, потом перестают. Да. Просто мы не подошли друг другу, расстались. И тут она раз и рожает через 9 месяцев после расставания, или через 7, ну. или через 6. А какие-то причины-то были для расставания? Ну, положим, были, какое-то отношение -то имеется. Ну, это тоже доказательства будет иметь. Если, это, он все, заподозрил... это все не отменяет этого периода, все равно не отменяет, к сожалению. Этот вопрос я вам не скажу. Этот ну, вопрос, я понимаю, это, да, это, это юридический вопрос. Мое, да, Факт это. тот, что э, я говорю, что сейчас самое актуальное, то, что я бы там своему сыну хотел сделать, да, я бы хотел сказать, что ты, во-первых, можешь справку только получить, например, на данный момент, вот сколько у тебя есть детей. Там официально написано детей не зарегистрировано на мне официально по всей стране. И второй, ты можешь у девушки взять справку. Лично они дети официально не зарегистрированы. Написано. Нет, детей не зарегистрированы. Все. Это же так просто. Но на данный это, это умещается нет. на там четверть страницы. Не работает программа. Вот, все тормозит не работает. Поэтому на данный момент абсолютно это непросто. Возможно, через какое-то время, да, это будет проще. На данный момент нет. Однако. Спасибо. Вообще, надо сказать, работаем в тяжелейших условиях. Вот был случай. В упор среди белого дня застрелили одного банкира. Киллера схватили на месте. Он признался сразу. Так и сказал. Это заказное убийство. Его отпустили, конечно. Они все равно все нераскрываемые. Нет доказательств. То есть, знаем кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, Съемки скрытой камерой, показания свидетелей. Доказать ничего не можем. <плес> знаем, куда ведут нити. <плес> И знаем, кому. По именам. вы их тоже всех хорошо <смех> знаете